Здравствуйте. Как уже сказали, я искусствовед, поэтому сфера моих интересов лежит в области эстетики и искусства. И мои 15 минут будут посвящены эстетике безобразного. Для многих, наверное, это может показаться, что, с одной стороны, эстетика – это то, что мы воспринимаем обычно, что это очень красивое, а безобразное – ну, это безобразное, конечно. И для начала нам нужно вообще определиться, что такое прекрасное и безобразное. И многие из вас не могут сказать, вообще как мы можем давать какое-то определение вот этим понятиям, потому что что для меня может быть прекрасное, для многих других может быть реально безобразное. Но все-таки в течение времени философы и различные мастера искусства выработали определенные универсальные правила, что такое прекрасное и безобразное. Итак, прекрасное и безобразное — это эстетические категории, которые характеризуют явления с точки зрения их соответствия в обществе, утвердившимся эстетическим нормам. И почему в искусстве появляется безобразное? Я сейчас скажу такую достаточно странную вещь, но красота по сути своей скучна. Потому что что-то нам может быть казаться интересным один раз, второй раз, третий, но потом это нам прискучит и станет неинтересным. Безобразное же каждый раз будет вызывать у нас какие-то эмоции. Отторжение, отвращение, какой-то шок. Но каждый раз мы будем чувствовать какие-то действительно сильные эмоции. И перед вами, допустим, сейчас Аполлон Бельведерский. Это... Такой идеал мужской красоты. Все, абсолютно все художники, начинающие э, и те, кто уже работает, э, по сто раз рисуют его. Это действительно факт. И э, что касается античности, в... Э, понимание того, что такое прекрасное и безобразное, очень сильна была идея калакагатии. Это такая сцепка, где добро всегда воспринималось вместе с красотой. То есть красивое всегда будет добрым, а также злое всегда будет безобразным. И это понимание меняется, когда приходит христианство. И это средневековое искусство уже. И в средневековом искусстве... Средневековое искусство должно было быть на э, страже религии. И что оно должно было делать? Средневековое искусство пугало. Говорило о том, что ты лишь маленькая э, крошечная часть, которая, э, часть этого мира, которая ходит под Богом, и ты умрешь, и тебя ждут адские муки если ты не будешь, конечно, вместе с церковью, вместе с Богом и не будешь предаваться каким-то плоским утехам. И искусство средневековое показывало вот таких вот существ, хтонических, ужасных, безобразных, чтобы показать, что тебя ждет, если ты не будешь с церковью и с Богом. И в средневековье появляется идея того, что нужно показывать аскетство эстетически, то есть показывать то, что показывать, что святой, за нас страдал, особенно да, Христос, и показать, что он действительно испытывал муки. И для того, чтобы нас как-то вовлечь и показать нам, что мы тоже должны также страдать, обычно художники, допустим, как Гальс Гамбейн младший показывает тело Христа в в синяках, в ранах, и он мертв, его лицо позеленело, и действительно это должно было вызвать у нас э, отвращение, но через это мы должны были понять, что э, он умер, но все-таки вознесся э, уже на небо. И в XVII веке, веке появляется научная картина мира. И в этой картине мира безобразное э, занимает свое особое место. И тут уже художники и ученые начинают пытаться понять вообще, э, в чем причина безобразного. Конечно, они уже понимают, что это... В основном делает не Бог, это делает природа. И э, почему? Из-за чего появляются такие, допустим, хромоножки. И Рибера, это испанский художник 17 века, показывает нам такого маленького мальчика. Он У него физические недостатки, но он показан таким очень веселым и настоящим героем. Героем, которого можно восхвалять. 19 век и э, романтизм, и перед вами Франциско Гоя. и тут опять появляется идея того, что злое должно быть показано безобразным, отвратительным и уродливым, и появляется идея, что опять искусство должно пугать и запугивать, и показывать, что этот мир начинает становиться очень страшным для человека. человек ощущает себя очень маленьким по сравнению с окружающим миром. конечно безобразное, отвратительное, уродливое всегда связано с идеалом красоты, который действует в определенную эпоху. И, конечно, также вы все можете сказать, что у нас у каждого есть какое-то свое понимание, что такое красиво. Но я хочу сказать, что все-таки наши с вами идеалы красоты более-менее совпадают, потому что мы живем в определенную эпоху. И здесь надо сказать, что безобразное всегда в искусстве что-то символизирует. То есть все равно искусство берет безобразное, уродливое и преобразует его средствами художественной выразительности в какой-то символ. И здесь перед вами работа замечательная работа под названием «Три грации» Питера Пауля Рубенса, художника барокко. И если бы мы таких девушек увидели сейчас, если бы они появились в наше время, то им бы сказали, ну, надо, наверное, все-таки на фитнес, давай, надо худеть. И здесь триграции всегда воплощали в собой идеал красоты. То есть для Рубинса это был такой идеал женственности. В то же время Рубинс показывает нам символ такого, символ комфорта и символ роскоши. То есть это а, то, что можно назвать символом а, такой хорошей жизни. А, в начале 20 века уже начинают понимать, что а, безобразное это не то, что а, красота с части не. Безобразное все-таки воплощает собой больше а, каких-то других понятий и более тонкое. А, и перед вами работа Фрэнсиса Бекона. Художник уже а, первую половину 20 века. И в 20 веке, а, мы знаем, начало 20 века характеризуется а, научно-технической революцией и различными, самыми различными катастрофами. Человек начинает а, а, себя ощущать. А, Опять же, очень маленьким он ощущает свое одиночество в этом мире, потому что мы рождаемся одни, и мы умираем всегда одни, неважно как мы жили. Плюс ко всему человека окружает опять смерть, страдания, самые различные какие-то потрясения, кровь. И это начинает воплощаться в искусстве. В XX веке безобразное всегда показыв... через безобразное всегда показывают безобразие мира, который окружает человека. И здесь мы видим работы Бекона, которые больше напоминают нам все таки средневековое искусство, опять же, возвращаясь на несколько столетий назад. И вот эти страшные существа, хтонические, нереальные, они показывают весь ужас перед этим миром. И это на всем протяжении 20 века было. Вот это ощущение того, что человек одинок, и человек э, начинает бояться всего, что его окружает. Но э, эпоха постмодернизма, и человек уже насытился всем, абсолютно всем... Э, всеми этими страданиями. Да? Вот это появляется информационное поле, в котором мы живем, и которое каждый день на нас выливает какие-то тонны грязи, -то, каких-то страданий, и мы уже привыкли от этого отключаться. И поэтому художники постмодернизма, это 1970 год, и до, до настоящего времени, они уже употребляют безобразное как шок. Для того, чтобы мы увидели это, остановились, задумались вообще, что происходит в этом мире, и уже дальше пошли с каким-то измененным пониманием того, как нужно вообще жить и на чем нужно расставлять акценты. Я бы хотела показать несколько работ современных художников. Допустим, это братья Чепмины и... Название, в принципе, вы можете видеть. Современные художники, которые выставлялись несколько лет назад у нас в государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и вызвали просто бурю протеста, потому что бурю эмоций и негодований, потому что зачем такое, такую садобу показывать. Также, опять же, да... Конец XX века, XXI век, призван для того, чтобы шокировать и чтобы мы как-то как стряхнулись. И здесь работа, эта работа была бы не очень интересна, если бы это был нереальный труп человека. Это художник, который создал целый музей вот из таких фигур. То есть это действительно настоящие трупы людей в разных положениях. И я бы хотела вам показать несколько художниц. Причем это художницы, которые воплощают идеи феминизма. Если будут вопросы, почему, я могу рассказать потом, когда будут вопросы. Но здесь... Моника Кук работает с нашим телесной памятью, то есть мы помним всю эту слизь, помним, скорее всего, мы помним, как вообще… По ощущениям, как чувствуется медуза, вот какая-то рыба, может быть, кто-то трогал каких-то других морских тварей. И все равно, когда мы смотрим на произведение искусства, у нас есть ощущение сопричастности. И вот это ощущение того, что Ну, не хочу я там быть. И вот маника как с этим работает. Следующая художница современная английская Дженни Севил. Она работает уже с телесностью и с нашим ощущением того, как мы воспринимаем свое собственное тело. У нее очень много автопортретов. И здесь обратите внимание, прекрасное для нас, исторически сложилось, что это то, что имеет центр, то, что гармонично, уравновешено и симметрично. Здесь же мы видим абсолютную асимметрию. То есть одна половина абсолютно отличается от другой половины. И вот Дженни Сейвел говорит о том, что она хочет быть современным художником и рисовать, писать современные тела. То есть для нее это действительно то, как вообще можно воспринимать свое собственное современное тело. Плюс ко всему Дженни Севилл работает с... очень много времени проводит в моргах и работает с трупами. Еще один фотограф, это Джоэль Питер Уиткин, и он нас может относить к, 17, к искусству 17 века. Он показывает нам физические уродства, физические недостатки, но пытается их эстетизировать. И тут следует отметить, что Джоэль Питер Уиткин не использует фотошоп, то есть это все... Такие постановочные кадры. И он действительно находит таких людей. И, конечно, нашумевшая выставка, которая проходит сейчас, в настоящее время, в Эрмитаже. И выставка – это Яна Фабра, фламандского, бельгийского даже художника. И там это... Выставка вызвала бурю протестов в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме. Даже есть хэштег «Позор Эрмитажу». Если кто-то не видел, то можете посмотреть. Там будут такие гневные петиции о том, что зачем такое показывать, это живодерство. Эта выставка состоит из вот таких инсталляций. Это подвешенные животные подвешены на крюках. И, пожалуй, самое такое большое негодование вызвало как раз вот эта инсталляция под названием «Карнавал мертвых собак». Это фрагмент. Это реальные животные, мертвые, конечно, подвешенные. Но в чем смысл? Это не живодерство. Это, таким образом, Фабр нам пытается донести совершенно противоположную точку зрения. Дело в том, что в стране, где он живет, то есть в Бельгии, очень сложно, по сути, избавиться от домашнего животного. То есть очень сложно его усыпить или как-то отдать в приют. То есть это очень дорого. И поэтому обычные люди, которые не хотят заморачиваться, просто оставляют своих питомцев на дороге где они умирают с голода или их сбивает машина. И когда Ян Фабер делал свою экспозицию, он не убивал животных. Он брал трупы сбитых животных и выставлял их на свои выставки. То есть таким образом он показывает нам вообще, что может случиться с животными. То есть если ты взял животное, то, пожалуйста, внеси за него ответственность. Но очень много разных мнений, и до сих пор сейчас... Есть мнение, что все-таки это живозерство. Но опять же повторюсь, что в 21 веке есть вот это безобразное, служат напоминанием и лишней такой встряской для нас, присытившихся информацией, присытившихся каким-то какими-то видами чего-то катастрофичного, уродливого и ужасного. И на этом я благодарю вас за внимание. Спасибо. Находите ли вы, что с каждым столетием для безобраз... безобразность становится все более изощренное? И если в каких-то ран... более ранних веках, если ты грешник, ты безобразный, грубо говоря. Если ты там раздетая женщина, у тебя видна щиколотка, это позор грех. А сейчас это уже чучело, это препарированные люди. Вот с чем вы можете связать вот это вот более изощренное, безобразное в наше, в наше время? Опять же, я... Уверена, что это связано с миром, в котором мы живем, и с, той, э, с тем количеством информации. Потому что щиколоткой, понятно, никого сейчас не удивишь, э, там голым телом тоже никого не удивишь. И поэтому художники... Э, в принципе, мы можем листать, допустим... Э, новости ВКонтакте и видеть просто огромное количество различных картинок. Мы их просматриваем, просматриваем, и вот на, главное, чтобы зацепить взгляд, потому что обычно что-то безобразное, что-то ужасное у нас будет зацеплять взгляд. Даже если мы увидим какой-то пост, где э, там умерло 250 человек, мы, конечно, э, посмотрим, посочувствуем, если мы достаточно добрые какие-то гуманные люди. Но мы забудем об этом ну, минут через десять. Если мы увидим какую-то картинку вот, подвешенного животного и уви увидим, и самое главное, увидим, что это произведение искусства, мы об этом думать будем еще полчаса, ну как минимум, и даже больше. Может быть, даже напишем гневный пост в интернете. Я думаю, что все-таки это связано вот с миром. Общество становится все более циничным, и уже, как бы, может быть, и вот такие подвешенные собаки через какое-то время не будут шокировать. И, например, может ли такое быть, что, ну, условно, лет через 200 общество станет настолько циничным, что безобразное перестанет приносить такой шокирующий эффект? И, как бы, может ли такое быть, и что произойдет в таком случае? А, и я думаю, что мир не станет циничнее. Правда. Почему? Ну, потому что... Друзья, <смех> это надо похлопать чтобы <смех> Оптимизм. Потому что все равно... Ну куда уже циничнее, с одной стороны. И с другой стороны, все равно в человеке, в каждом человеке есть какая-то доброта и ощущение того, что... Ощущение понимание вообще добра и зла, понимание того, что плохо очень и что очень хорошо поэтому если так случится да если так случится что мир станет циничный и а, безобразное которое мы сейчас видим да подвешенные собаки будут казаться ну типа нормально а, будет другое безобразное которое будет еще более а, шокирующим Хотела бы спросить, известны ли в истории такие эпизоды, когда то, что считалось на прошлом историческом этапе чем-то подчеркнуто безобразным, а потом становилось новым идеалом красоты с течением времени? Вот а, настоящим идеалом красоты, я думаю, что нет, не могу припомнить такого но можно сказать по идее то есть э, ранее я говорила про античность вот эта вот связка добро равно благо о, равно красота и потом это все меняется на средневековье где э, безобразное равно благо то есть чем э, страшнее человек физически а тело для средневекового человека это клетка для души да для бессмертной то э, чем, как бы, чем страшнее человек, тем, значит, он приближен больше к Богу. То есть я бы, наверное, сказала, что так. Вот таких коренных изменений я, вот, честно, не припомню, не могу вспомнить. Спасибо. Насколько я знаю, к карикатуру можно относить ну, к определенному ви ви ви виду искусства. Mm -hmm. Можно ли сказать, что карикатура – это безобразная? Она же высмеивает какие-то пороки в людях, гипертрофирует что-то. То есть комичность же это не прекрасно уже, относит же, ну, относится это к безобразному? А, карикатура обычно берет какой-то недостаток человека, да, и его, как вы правильно сказали, гипертрофирует и делает его, доводит его до дегротеско. Вот как раз да, работа, которую многие считают карикатурой на а, герцогиню, Маргариту и вот такая карикатура действительно безобразна. Сказать, что ироничное равно безобразное, я не могу, к сожалению. Все-таки нельзя поставить знак «равно» между ними. Но в основном карикатура все-таки работает с безобразным. То есть все равно карикатура достаточно связана. Вот с чем-то уродливым, да, с чем-то таким отвратительным. Современные выставки собирают очень много количества человек. Это новое, это популярно. Почему это не особо используется в маркетинге? То есть нет таких шокирующих реклам. Мы не видим, что, например, во время ну, духи те же самые рекламируют. Нет угу. таких шокирующих каких-то подробностей. Я бы, наверное, сказала, что выставки э, в основном вызывают неоднозначную реакцию. То есть есть, сторонние, э, есть те, кто за, и есть те, кто абсолютно против. А маркетинг э, все-таки призван э, сделать так, чтобы все люди, которые увидели какую-то рекламу, они были за этот продукт. А если будет что-то э, в рекламе, что-то безобразное то безобразно без какого-то хорошего конца скажем так то потом все-таки ну, это вызовет какое-то отторжение у половины потенциальных покупателей ну как мне кажется спасибо испокон веков искусство создавалось для людей неважно было ли это устрашение или образование? Но проблема современного искусства, на мой взгляд, в том, что мы семимильными шагами просто... Оно становится делом избранных. Почему это происходит и как вы считаете, правильно ли подвешивать собак? Ну, даже дело... Ну, не в том, что правильно ли это делать. Если люди не понимают, это уже не искусство. Я поняла ваш вопрос, да. Дело в том, что на протяжении веков, испокон веков, искусство да, создавалось для людей. То есть заказчиком искусства был кто-то второй. То есть это было либо церковь, либо там, императоры, короли, либо какие-то уже дальше простые граждане. В 20 веке появляется идея того, что искусство нужно для того же, для самого художника. То есть искусство, не так, художник через искусство показывает себя, свои эмоции. То есть вот, я вот это делаю, да, то есть самовыражение действительно. То есть я там сделал перформанс один раз, и значит я художник. Да, и вот я себя прозгласила художником, значит, вот то, что я, все, что я делаю, это искусство. И сейчас все-таки идет идея того, что все э, искусство это самовыражение больше.